Ваша шагловая, ваша действие, что мы делаем сегодня, завтра, послезавтра, и специально мониторить достигнутый результат через квартал, через месяц.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 ведется активная работа с учителями районов Татарстана. Сейчас уже изучаем регламент, готовим письма по созданию ассоциации учителей технологий Пригорского федерального округа и по созданию ассоциации работников дошкольного образования Республики Татарстан. Почему дошкольное образование? Потому что их много, а в республике сегодня ассоциаций нет, хотя в России эти ассоциации уже созданы.